Всем привет, вы на канале компании Радиосила и сегодня мы поговорим о гарнитурах портативных радиостанций. Все представленные в этом видео гарнитуры марки Радиосила и подходят к радиостанциям с разъемом Kenwood, Например, это марки iRadio, Vector, Argood, Alpha и еще многие другие. Первая модель это гарнитура с заушиной, радиосила GT-01. Кнопка передачи, совмещенная с микрофоном, имеет клипсу для крепления на воротник. Удобная скоба заушены и передвижное крепление наушника позволяет отрегулировать ее под любое ухо и на желаемую сторону головы. Следующая модель, радиосила GT-10, уже чуть подороже, также имеет подвижный наушник с заушенной, но уже благодаря Спирально закрученному проводу заушено, не дергается при движении основного провода. Кнопка передачи также совмещена с микрофоном и имеет клипсу для крепления. Радиосила GT11 также имеет наушник с душкой для крепления на ухе. Микрофон оснащен кнопкой передачи, а сам провод обернут в тканевую оплет, что значительно увеличивает срок службы гарнитуры. Здесь уже свободно можно передвигать на любую высоту. Данная модель также присутствует в комплектации большинства моделей радиостанций iRadio. Также может иметь разные разъемы для подключения к радиостанции. Следующая модель радиосила G12 имеет прозрачную оболочку и провод, крученный спиралью. Как и у GT11, микрофон оснащен кнопкой передачи, а наушник имеет заушину, клипса также имеет свободный ход. Отличительной особенностью модели радиосила GT15 является наличие встроенного в кнопку передачи переключателя режима VOX. Его активация включает на радиостанции постоянную передачу. Сама гарнитура имеет наушник и петличный микрофон с прищепкой. Микрофон встроен в кнопку передач, оснащенную железным зажимом для крепления на воротнике. Гарнитура заушенная радиосила GT20 имеет крепеж громкоговорителя